Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем выживать Space Engineers, всем приятного просмотра. Итак, у меня осталась вот эта часть корабля, я уже здесь весь кислород перекачал, весь водород. Я еще хочу забрать отсюда всю энергию, которая здесь есть, в целом с, этом, с этим проблем никаких не возникает. Вот у меня есть кораблик, точнее машинка, которая будет этим заниматься. Так, разрядку я пока отсюда выключу. Включу э, вот эту батарею на базе в режим зарядка. Так, 29 минут она будет заряжаться. Ну, все равно эта батарея разрядится немножко попозже. Итак, в этой серии я хочу построить билдер с помощью которого в дальнейшем я буду разбирать вот эти вот корабли которые я буду захвачивать потому что разбирать это все руками это скажем так то еще удовольствие и давайте к этому и приступим пожалуй стальных пластин возьму побольше а ну вот так по поводу ускорителей я думаю что водородом я пользоваться не буду я полетаю по этим вот базам торговым станциям посмотрю может быть смогу купить либо э, платину либо же смогу купить э, сразу же ускорители ну, детали ионных ускорителей так Лапа мне уже как бы не нужна. И будем отталкиваться от этого. Так, билдер. Даже давайте как-то вот так. Буду использовать кокпит. Э, Промышленный. Мне очень нравится. Тем более, я планирую еще писать для него скрипт. И эта кабина лучше всего для этого подходит, потому что там внутри довольно удобно такие расставлены три экранчика, которые можно использовать этим я и буду пользоваться. Так значит кабина есть. сюда я обязательно поставлю кислородный бак здесь выходы вверху где вот эти вот квадратики вот так в целом теперь можно поставить аккумулятор я их поставлю две штуки вот так под низом так там наверх скорее всего нужно поставить коннектор большой М -м -м -м -м. да пускай будет большой коннектор так для него внутренних пластин не хватает Эть. закажем судой так сколько там ну, внутренних пластин штучек 5 у меня есть давайте еще какой то десяток закажем так что там с аккумулятором потихоньку заряжается хм. Малые выходы я поставлю наверх Хотя... Нет, это я уберу Я не хочу, чтобы кислородный бак Сообщался с основным контейнером, потому что Потом в кокпит смогут попасть какие-то Компоненты строительные Я этого не хочу Поэтому я, пожалуй, здесь ну, Поставлю так Блок легкой брони и на него, ну, чтобы он наделялся. Поставим вот такой конвейер. Так, чтобы трубы поставить, все равно внутренняя пластина нужна. Значит, теперь можно себе спокойно поставить несколько контейнеров. Большие я сюда ставить не буду. Вот средние легко. Я полагаю, что для начала два контейнера хватит с головой. Так, коллектор, точнее даже коннектор. Вот сюда станет. Так, два ускорителя есть, точнее две батареи. Это уже очень хорошо гироскопы давайте поставим здесь по краям даже как то вот сюда один гироскоп второй гироскоп он нам уже не нужен давайте наметим программируемый блок хм. так чтобы его открыть по моему лампочку нужно построить если не ошибаюсь скорее всего не ошибаюсь давайте лампушку поставим а ну да вот программированный блок у нас открылся его ставим вот сюда замечательно Трубы я проводить буду немножко попозже. Хочу только отметить то, что я планирую вот как. И здесь посередине будет один выход один из трех выходов конвейеров. Ну, это центральный будет, и я от него проведу трубу и подключу ее сразу же к кабине. И этим самым я смогу перекачать газ в этот вот кислородный баллон. И все будет работать отлично давайте зарядим аккумулятор Готово. Хм. уже одна ячейка ушла это хорошо что теперь ускорители ускорители так большой мфс ускорители сколько на них кстати нужно 12 деталей ну, скорее всего, я поставлю один ускоритель тяговый. Возможно, даже давайте еще одну батарею сюда всунем. Как-то вот так. Один большой ускоритель тяговый. Наверх можно было бы поставить тормозные ускорители. Ну, один. Но вот тогда я буду шмалить то, что я буду резать этого я не хочу так в любом случае нужно установить один ускоритель вот сюда который будет делать подъемную тягу один ускоритель противоположный также давайте и здесь поставим вот так ну в целом ровно и еще малые ускорители думаю можно поставить вот так по бокам на этом большом ускорителе ну, либо же как то вот так переворот хм, теперь нужны тормозные ускорители так этот ускоритель э, не на месте так эти ускорители я срежу потому что здесь у нас идет э, конвейер от него пойдут трубы так получается тогда большие тяговые ускорители ставим вот сюда Отлично. Ну и малые ускорители ставим сюда. Вот так. Тормозные ускорители я потом поставлю где-то здесь между этими трубами это уже посмотрим так э, что нужно теперь так здесь должны были произвестись уже строительные компоненты ну как бы да должны были вот они получается отсюда мы ведем трубы так, поворот. Так, сразу же инструменты давайте поставим. Вот так. Средняя труба. Здесь уже можно оставить инструмент. Давайте вторую трубу наметим. Вот так. Инструмент. Я, пожалуй, с левой стороны поставлю резак. Нет, с этой стороны резак поставим. Так, здесь сварщик. Хм. Думаю, остальное можно будет уже э, ставить тогда, когда я все это дело проварю. Кстати, здесь можно будет установить камеру с помощью которой я буду коннектить коннектор друзья я начинаю проварку вот этого всего дела и одновременно с этим я буду ждать чтобы пролетел какой-то корабль надеюсь что во время проварки билдера это случится и если что Потом переключимся на другую миссию, полетим захвачивать корабль. Ну Скажем так, пожелайте мне удачи. Проварил корабль я уже полностью. Остались только ускорители и только детали ускорителей. И я их почитал вроде бы 70 штук их нужно. Так, с деньгами у меня не очень-то все и хорошо стальных пластин у меня много давайте скинем лишнее так я могу спин скинуть аптечку ручной бур так по поводу кислорода надо пополниться так в целом также все хорошо берем на все стальную пластину и я пока начну искать детали ускорителей с этой станции давайте с вами вместе полетим, посмотрим если же не будет есть еще одна станция рядышком в которой может быть либо платина, либо компоненты так отсюда я забрал все Ручной бур. Можно будет потом немножко попозже полутать это все дело. Так, водород. Кремний, магний. Так, урановый слиток. Получается 144 тысячи. Это один кусочек. Чтобы взять тысячу. 75 лям. Да, довольно дорогой уран получается. Так, 14 миллионов. Хм. Пока, значит, я буду заправляться именно водородом. Так, продать стальные пластины одна по 4000. Давайте 300. А, здесь всего 128 можно продать. Ну, тогда я... Так, здесь же можно вот это оставить. 387. Тогда я набираю еще железных пластин. Полечу туда, где я брал вроде бы кобальт. И посмотрю, будет ли там в продаже то, что мне нужно. Кстати, Нужно посмотреть, сколько мне нужно будет чисто платины, чтобы произвести все эти ускорители. А тут мне еще и золота понадобится. Значит, платины 28 и золото 70. Запомнил. Кобальт у меня ну, в целом есть. Железо также не проблема. На этой станции, о которой я говорил, здесь есть и платиновый слиток. Там 20, ну, давайте 30 слитков, это 5 миллионов мне нужно на него потратить. Так, а золотые слитки плюс к тому же, их мне 70 нужно. Еще две. Ну, в целом, нужно искать сами ускорители, возможно, хотя бы пару штук смогу купить и проварить хоть как-то, чтобы поставить тот корабль хотя бы на зарядку. Буду я продолжать поиски. На торговой станции, где продают вооружения различные, здесь есть детали ускорителя, и за 70 штук нужно заплатить 24 миллиона. Это получается 325 тысяч одна, у меня 1,7 миллиона, это мне сейчас в общем на три ускорителя должно хватить даже на 5 на 5 ускорителей уже не, не хватит 4 ускорителя хм. тогда ну я пожалуй блин даже не знаю что делать Пожалуй я пойду, буду собирать еще остальные пластины, продавать, так, 24 миллиона. Это довольно много. Посмотрю, может все же будет дешевле купить золото. У меня есть 1,7 миллиона, пожалуй. Буду я собирать на золотые слитки и платиновые, хотя бы далеко за ними лететь не придется. В таком случае я возвращаюсь на базу так здесь нужно немножко подзарядиться и встретимся либо когда я уже соберу все необходимые компоненты либо если появится какой-то корабль на горизонте короче я так подумал стоит все-таки полететь куда-то за границы луны поискать удачи там, может быть будет пролетать какой-то корабль, то я его смогу захватить я сделал себе еще один кислородный баллон на всякие пожарные так, здесь у нас есть так, аптечки патроны, вооружение немного, так, это да, это я забрать сейчас не смогу Заберем это отсюда. Здесь есть запасной какой-то инструмент. Ну, в целом можно уже и выдвигаться. Все равно мне очень долго придется собирать на те ресурсы, которые я хочу. Может быть, стоит даже взять с собой... Да, кстати, у меня были ракеты, я разобрал. У меня один inbound. урановый слиток появился и 0,4 платины. Ну и магния 12 кусочков. Патроны в турельке уже заканчиваются, к сожалению. Так, таких патронов хватает. Так, куда там метеорит полетит? Ладно, я полетел Если я найду что-нибудь интересное Вам я это обязательно покажу Далеко мне Вылетать не пришлось Здесь сразу появился Мистинг Дриллинг Короче, карта, корабль Можно было бы Попробовать его распилить Но Как минимум мне нужны Скажем Ионные ускорители Я как минимум попробую Хотя бы один срезать там В одном ускорителе в любом случае Мне хватит ну, деталей ионного ускорителя На мой билдер И посмотрим Смогу ли я его захватить Пожалуй я Для начала срежу только Ускоритель Я уже здесь В целом так давайте как-то притормозим чтобы я хочу с ним состыковаться с той стороны где нету турелей попробовать срезать ускорители точнее антенну все же хочу попробовать его захватить так насколько мы помним нас ускорители ломают так это все дело, давайте посмотрим какой здесь прогресс ну, 99 а ну если я еще немножко водородом попробую его поломать что то изменилось нет в целом как было так и осталось ну давайте попробуем зацепиться так, гасители мы отключаем хм, теперь один ионный ускоритель мы подрежем смотрите, здесь 80 деталей мистик дриллинг давайте посмотрим, что они вообще из себя представляют Мистик дриллинг. Заставляют вас, для вас очищенную руду и газы. Да, не особо приятно будет с ними репутацию портить. Но мне нужны ионики. Так, раз. Остальное можно не дорезать. Это уже такое себе. Так, что у нас здесь с репутацией? Мистик дриллинг. Минус 107. Ну, в целом, до минус 500 можно себе спокойно опускаться. Но, скорее всего, я этого делать не стану. Давайте здесь так... Полетаем, посмотрим, что можно было бы Интересного себе Еще получить Хотя в целом Можно Так, это интерьерная турелька Здесь нормального Нормальных патронов нету Да и здесь интерьерная турель. Так, в целом давайте срежем еще один ускоритель. Сильно я репутацию не испорчу, а у ускорители это вещь хорошая. Может быть даже потом можно попробовать восстановить всю эту репутацию. Так, на минус один. Так что у нас теперь есть 83-77. Это уже хорошо. Репутация. Э -э так, мистик э -э дрилинг. Минус 138. В целом нормально. Я думаю, можно отстыковываться. Давайте сразу захватим скорость корабля. А ну. Давай. Вот так. Аккуратно, чтобы ничего себе не поломать. Ну, немножко помародерствовали. Думаю, можно это вот э, строение себе отпускать. Этот кораблик пускай себе летит. А я, пожалуй, буду возвращаться на базу, он в 13 километрах и будем доваривать билдер. Наконец-то я уже прилетел на базу, кстати, уже солнышко подымается, это очень хорошо. Так, отключаем все это дело. отключаем теперь где-то мои ускорители так это у нас вроде бы а в кокпите аж. ладно пускай 81 этих ускорителей с головой хватит чтобы проварить. компонентов точнее не ускорителей с головой хватит чтобы проварить и вот эти ионы ускорители я также их сейчас по-быстрому за кадром проварю и мы продолжим отлично, все проварено кораблик держится это можно срезать перегрузов вроде бы никаких нету в целом, думаю, можно остальную энергию уже докачать отсюда давайте, кстати Так, блоки инструменты резак на, втор, на двоечку сварщик на единичку э, хочу срезать вот эту вот структуру которую, которую я сюда поставил чтобы машина могла достать своим коннектором кстати камеру камеру я сюда не ставил придется тыкаться вот так Так, энергии пишет, что хватит на час. В целом, неплохо. Так, а если законнектимся... О! Я даже могу с ним подняться. Так, а затормозить он сможет? Знаете, в целом, если... Если мне получится... Да, в целом баллон уже пустой. У меня будет возможность его взломать. Значит, я могу вот так брать вот этот баллон, поставить на него коннектор, поставить на него еще какой-то аккумулятор, полететь к торговой станции, не затариться водородом. Потом прилететь, законнектить его обратно к базе, и опустошить и, и тот водород который я буду покупать его можно спокойно тратить на добычу энергии кстати давайте ионики все поставим на так отсюда сюда берем гироскопы все добавим в группу так пускай Рители. Замечательно Так, их можно уже В терминале отключить Так, где батареи запрещено Так, по-моему батареи Так, билдер батареи я создавал Значит Давайте нажмем на зарядку Нужно, кстати, вот этот Кораблик посадить, чтобы он потом не упал. Ай-яй-яй, не крутись. Давай, садись. Нет-нет-нет, не сюда. Я не хочу сюда. Вот сюда садись. Так, группы ускорители. Ускорители. Builder батареи также на зарядку отключаем наши ускорители и все, пускай себе заряжается ну дорогие друзья пожалуй на этом я с вами буду заканчивать я думаю мне повезло что появился тот корабль что я смог срезать из него ускорители и не попортить себе репутацию